Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный Дом. Сегодня мы с вами будем рассматривать все планировки, которые можно найти в интернете и посмотрим, какие подводные камни они в себе таят. Поэтому, друзья, пристегивайтесь. Поехали, мы начинаем. И сейчас я вам покажу, как делает обычный застройщик, который хочет сэкономить деньги, не хочет платить за планировки, за проекты домов. Мы заходим просто в Яндекс, забиваем, например, самую распространенную планировку, Одноэтажный дом с тремя спальнями. Дальше поезд нам выдает всевозможные варианты. И мы уже смотрим и ходим, какая планировка нам понравится. И сейчас мы будем комментировать каждую планировку, которая нам приглянется. Будем рассматривать ее плюсы и минусы. И дальше посмотрим, что за этим у нас пойдет. И первый наш пациент, это вот эта вот планировка, которую сейчас я вот сразу же нашел, бегло по интернету. Смотрим, то, что у нас вот эти вот косые коридоры, они доставят вам очень много геморроя полностью во внутренней отделке. Во-первых, начиная с напольного покрытия, если у вас там будет плинтуса под 45 градусов, плинтус сделать очень сложно, если у вас только будет бесплинтусные какие-то системы. Точно так же с отделкой вот эти вот углы выводить на штукатурке тоже будет очень сложно. С потолками, в принципе, я думаю, если натяжной потолок будет, то там вот таких проблем уже не будет. Вот, это влечет за собой вот такие вот решения прихожка просто никакая здесь максимум что можно поставить табуретку и все где раздеваться где переодеваться непонятно вот поэтому здесь вот это вот обязательно нужно переделать вот весь вход а коридорчик можно сделать просто прямой г-образный санузел хотели обыграть как-то чтобы был он раздельный но не очень, мне кажется, это получилось, не очень функционально это все здесь выглядит. Можно было сделать немножко по-другому. И также у нас есть кухня-гостиная-столовая. Здесь гостиная, подразумевается то, что здесь у нас большие панорамные окна, эркер. Это, в принципе, более-менее все нормально. По кухне очень маленькая зона, то есть посмотрим даже, что у нас здесь есть для наполнения. Там умывальник, плита. Холодильник, куда-то нужно поставить, например, в угол. И все. Я бы здесь, конечно, бы добавил по расстановке минимум, как бы остров на 3 метра, чтобы он добавил функционала. Ну и также здесь опять-таки задается вопрос, где у нас котельная. В таком доме большом, вот у нас получается габариты его. Ну, этот терраса здесь берется 17 метров, почти что. Я думаю, здесь метров 14,5 на 15 метров. То есть, такой большой дом, где у нас здесь будет котельная. Здесь вопрос. То есть до сюда вот вести газ вообще рационально. То есть, это, представляете, если даже у вас по лицевой стороне заходит газ, вы поведете вот таким вот образом. Здесь минуя террасу, и сюда только вы зайдете. Либо под террасой будет проводиться. Вот. Логичнее, конечно, перекинуть вот этот весь гарнитур на левую сторону. Точно так же сейчас я заметил то, что на кухне очень мало окон. Вот это вот окошечко маленькое скворечник. Посмотрите, у нас в гостиной сколько окон. И, ну, их по высоте нужно посмотреть, Еще, может они панорамные, конечно. Вот, здесь по-любому напрашивается окно на террасу. Вот, это просто проект. В принципе, никаких грубых ошибок здесь нету, но есть недочеты, которые нужно по-любому отредактировать. То есть, я показываю то, что вот нельзя вот такую вот планировку взять, просто построить и жить комфортно. Вы можете взять ее, построить, сэкономить денег, но взять себе большой геморрой на всю жизнь. Следующая планировка это всеми любимый Z 500, конечно же, вот ихние планировочки и, как всегда, крошечные, крошечные прихожие и крошечные котельные. Они не подходят для России. В любом случае прихожку нужно будет переделать. Вот посмотрите здесь у нас два человека взрослых и минимум два ребенка. Это четыре человека здесь будет проживать. То есть, зайдя вот в эту вот прихожку, три с половиной квадратных метров, им нужно будет как-то уместиться кого-то пихнут, там, уже в коридор сюда зайдут, кто-то здесь, еще здесь, кстати, здесь стоит у нас дверь, то есть, представляете, представляете, какой маленький у вас, какая, представляете, какая маленькая у нас прихожая, и точно так же у нас здесь вот какая-то котельная, она в середине дома, По, если у вас будет газ, то у вас, скорее всего, эта котельная не пройдет. Вот, если только вы вот здесь вот на кухне не повесите котел, а здесь уже сделайте всю разводку. 2,8 квадратных метра, во-первых. Во-вторых, должно быть обязательно окошко на улицу. Поэтому такой проект тоже обязательно переделки. Еще один пациент с маленьким тамбуром, здесь хотя бы умудрились доделать вот холл и здесь сделать шкафчики. То есть подразумевается, скорее всего, то, что приходит человек, здесь, например, снимает обувь, дальше проходит и снимает верхнюю одежду. Это более-менее как-то еще выглядит. Но вот эта вот дверь, представляете, смотрите, даже как у нее открывание идет, здесь практически остается, я не знаю, вот если дверь у нас здесь будет метровая, то предположите, что здесь 20-30 сантиметров максимум. Представляете, чтобы вот эту дверь открыть, нужно вот встать, прижаться вот к этому шкафу, шкафу и зайти внутрь. То есть тоже не очень все это продумано. Здесь хорошо сделана котельная, очень мне нравится. Очень хорошее решение, то что она по соседству с кухней стоит, с угла. То есть газ у нас можно зайти сбоку, хорошее решение. Дальше, плохое решение, это вот этот вот санузел, который выходит прямо в гостиную, то есть, представляете, у вас гости здесь, вы сидите, разговариваете, либо что-то смотрите, например, и кто-то здесь из гостей просто пошел, открыл дверь, а там просто вот с этого кресла, вы смотрите, и там стоит у вас унитаз, то есть, во-первых, картина не очень хорошая, и в таком туалете, как бы, справлять нужно будет не очень комфортно, любой шорох, любой звук, все это будет слышно вот здесь вот, то есть, это минус. Еще один вариант нашел, вот здесь мы заходим в дом, крыльцо наше, зашли в прихожку, прихожка достойных размеров, вот, единственное то, что здесь не нарисовали, где у нас будет как шкафы идти, но я думаю, здесь можно что-то придумать, например, вот вдоль вот этой стенки поставить большой шкаф и эту, получается обувницу, тоже нравится то, что здесь у нас котельная, котельная, здесь 5 квадратов, здесь все рассчитано, также она граничит с кухней, очень хорошее решение, единственный минус, то, что здесь нету у нас санузла, то есть, если кто-то захочет быстренько из детей забежать в дом, зайти в туалет, то ему придется здесь вот все раздеться, дойти и вот убежать вот в этот вот санузел, который здесь у нас есть. Точно так же гости, которые у вас будут, они непременно пойдут в спальную зону и зайдут сюда, в этот санузел. То есть, если у вас, например, не газ, то здесь, в принципе, по идее, можно организовать санузел, туалет прямо в котельной. Проблем нет, но если у вас будет газ, то тогда вам уже не позволят этого сделать. И, кстати, вот эта вот дверь. В котельной, скорее всего, лучше тогда будет перенести уже в прихожку. Потому что здесь она подразумевается, то, что вы с открытого крыльца. Вот хороший вариант я нашел для вас. Z7, Микея, по-разному можно этот вариант называть. Достойная прихожка, 8 квадратных метров. Коридоры минимальные, как вы и любите. Единственное, то, что нужно здесь проконтролировать по ширине. Я думаю, что здесь 1 метр всего, но нужно сделать хотя бы метр 20. То есть здесь приходим, сразу можем попасть в санузел. Дальше у нас идет за ней котельная. Котельная, конечно, здесь не подходит под газ. И вести, скорее всего, будет тоже далеко, если только у вас газ не заходит с левой стороны, либо сверху, например, по этому участку. Ванная вторая тоже большой плюс. То есть, в принципе, минимальные переделки для вот этого вот уже заезженного проекта, думаю, и вам эта планировка может быть и поможет. Вот люблю очень вот такие вот планировки смотреть когда делают гараж и выход для него делают вот на кухню. То есть вот это вот расположение гаража, это самый-самый последний вариант, который можно только придумать. Потому что подразумевая гараж в доме, автоматически нужно подразумевать то, что вы приезжаете прямо в дом с комфортом, без прохождения по улице. Вот, в данном случае, как вы представляете жизнь себе? Вот, приехали всей семьей, вылезли из машины, вот здесь вот еще какая-то подъемная лестница, скорее всего, здесь у нас перепад, наверное, по высотам, а здесь, наверное, дом стоит метров, сантиметров на 60, допустим, а гараж у нас, конечно же, стоит на уровне дороги. Вот, вы заехали, здесь прошли по лестнице, узко, вот эта вот дверь по-любому будет биться вот об эту лестницу, дети, сами знаете, как вылазят, то есть пришли, вышли всей семьей, и куда вы пойдете? Куда? Вы пойдете через ворота, опять по улице, и будете заходить в прихожку. Потому что, как вы будете заходить вот в эту кухню? Вот это вот просто, я не знаю, это американский вариант, который, когда люди живут в доме и спят на постели прямо в обуви. Поэтому этот вариант нам никогда не подойдет. Вот. Единственное, то, что здесь какой -то функционал, то что вы привезли продукты, зашли в эту дверь, поставили их здесь на порог, обошли весь дом и забрали их, разложили уже в холодильник и по полкам. То есть все функционалы от этого вообще ноль получается, то есть по уму вот этот вот гараж должен стоять вот где-то вот здесь вот вот окно спальни у нас переносится на левую сторону, если это возможно и спереди у нас делается получается гараж все и здесь сразу же из гаража, мы здесь удлиняем, конечно, прихожку, делаем ее более функциональной. И прямо в прихожку мы входим. Все, в одну прихожку. Не надо, даже если бы мы здесь бы сделали сейчас дверь и какой-то коридор. Но ну, у нас тогда будет две прихожки. Представляете, вы пожили в доме, вот вам нужно идти. А где у меня обувь? Здесь я оставил или здесь? Куртка у меня здесь или здесь? То есть, вообще какой-то каламбур получается. То есть, вот расположение вот такого гаража. Лучше тогда его сделать отдельно и не париться, чем вот строить его вот сбоку и без входа в прихожую. Вот еще, друзья, аналогичный вариант, где у нас гараж с правой стороны, прямо у дома. Вот это вот у нас прихожка, но... Очень спорный, спорный вариант, то есть здесь и функционал прихожки обрезали, то есть вот Г-образный сделали, чтобы зайти, вот зачем, можно же было вот сместить дверь и войти нормально, здесь с правой стороны у нас был хоть бы какой-нибудь шкаф, а тут мы зашли сюда, уперлись здесь вот скорее всего там метр, метр двадцать, разделись и вот этот вот коридорчик у нас получается бесполезный, то есть ну не очень хорошее решение, котельная у нас минимальных размеров опять же не подходит к нам, и также вот этот вот вход. Вот, просто спроецируйте свою жизнь, как бы вы жили бы вот в таком доме. Если вам подходит, то можете брать, если нет, то нет. То есть, опять же, заехали, вот через этот коридор прошли, обувь здесь сняли, пошли, э, здесь э, переночевали, поспали, покушали, там, э, сделали свои дела, все, пошли одеваться, оп а у нас одежда там, пошли сюда опять. То есть, здесь опять нужно, значит, городить какие-то шкафы, э, обувницы и тому подобное. А здесь такого нет, здесь просто какой-то проходной тамбур, вот и все. То есть, вот таких вот вариантов очень море. Вот, смотрите, вот еще один, вот еще один. В общем, друзья, и, и вот чтобы не допускать вот такие вот ошибки, вам нужно обращаться к компетентным людям, которые не допускают вот такие вот детские ошибки. Вот эта вот фирма Z500 она очень большая. Очень известная, но вот такие вот варианты, скорее всего, подходят только для страны, в которой она сама организована. Вот. В нашей стране такой вариант не подойдет. Поэтому, друзья, обращайтесь к компетентным людям. Да, вы заплатите за это деньги, но эти деньги у вас будут оправданы и будут стоить свои работы. Заказав за 10, там, за 20, за 30 тысяч планировки, проекты, вы защититесь вот от этих всех грубых ошибок. А взяв вот этот вот план, построив его, вы просто на всю жизнь себя предрекаете на проживание с геморроем. Поверьте мне, я уже был в такой ситуации. Сейчас бы я бы 100% бы отдал эти деньги, чтобы не совершать такую ошибку. Вот, друзья, если вам интересно, можете найти любого специалиста, который может вам сделать планировку. Точно так же я могу оказать вам эту услугу. Все контакты, ссылки в описании. Вы заказываете индивидуальную планировку под свой техзадание, под свой участок. Я тоже для вас могу это сделать. Но не обязательно это не стопроцентная реклама, то что обращайтесь только ко мне. Вы можете выбрать любого компетентного специалиста. Вот он вариант, когда хорошо организован гараж. Вот, он. Вы въезжаете в гараж. Здесь вот выходит из машины и сразу же через вот эту вот дверь попадаете в прихожку. Все, одна прихожка на весь дом. Зашли, здесь сразу очень хорошо у нас здесь туалет. Также он не пересекается у нас с кухней-гостиной. То есть закрывается вот этим вот специально, скорее всего, сделанным, сделанной перегородкой. Заходите в туалет, сделайте свои дела. То есть очень хорошо здесь все это продумано. Котельная здесь 7,5. Здесь еще дополнительно какой какой-то постблок. Кухня сделана. Вот, как я и говорил, с островом, то есть, функционал этой кухни очень хороший. Вот, допустим, вот эта вот планировка мне нравится. То есть, под себя ее немножко подделать, и, в принципе, можно брать и строить. Вот здесь вот еще один вариант нашел, просто качество немножко не очень хорошее. Вот здесь, смотрите, тамбур у нас 3-4 квадратных метров, очень маленький. Топочная не подходит под газ 100%. И посмотрите, какая, какая очень маленькая кухня. Я не знаю, это, м -м, кухня 7 квадратных метров, вот в таком вот, в доме, который минимум 120 квадратных метров по пятну застроить. Вот такую вот кухню городить, которая, не знаю, в однушке в квартире сейчас даже не строится. Посмотрите, какой ее функционал. Ну, я не знаю, вот кто мог сделать вот такую вот планировку. Вот посмотрите. Просто нужно все переделать. 100%. В остальном, в принципе, вот это уже рабочая схема. Это в многих вариантах принимается вот этот вот кусок дома 100% удалить и сделать снова. Вот такой вариант еще тоже нашел. То есть здесь по функционалу здесь кухня очень маленькая. Сами видите. То есть что-то нужно здесь делать, придумывать. Также кухня-гостиная маленькая, 18 квадратных метров. Но здесь, так как этот дом небольшой, 8 на 12 всего, хотели здесь обойтись вот такими вот э, приемами, когда кухня-гостиная у нас открытая планировка, нету коридоров. Но по сути они есть. Вот, вот в этом месте и здесь вот вы ничего не поставите, потому что вам нужно здесь открыть дверь. Соответственно здесь виртуальный коридор, так скажем, все равно присутствует. Спальни небольшие, но ну, это терпимо, в принципе, если функционал позволяет, почему бы и нет. Единственное то, что когда вы выбираете вот такие вот планировки, знаете, то, что на картинке, в инстаграме это все очень красиво выйдет. да, там и, и дизайнеры говорят, что все это тренд, новый тренд, но на самом деле, пожив вот такой планировки, вы поймете то, что звукоизоляция у нее очень плохая. Здесь даже не открывая вот эту вот дверь, будет все слышно, потому что под дверью всегда делается технологический зазор, чтобы дверь не цепляла за пол и дополнительная вентиляция комнаты. Здесь это получается приточка, на окна ставят клапана и соответственно через... под дверьми проходит воздух и выходит у нас окна. Поэтому здесь никакой звукоизоляции не может быть. Также еще заметил, вот у меня как раз таки есть в эксплуатации один из таких домов, побольше только 9 на 12 и вот за счет вот этой вот бескоридорной планировки дом внутри выглядит нам меньше, чем бы он бы даже был вот с такими вот маленькими курятниками. Вот эти вот все открытые площади, они уменьшают визуально дом. То есть вы просто вот сидите в одном углу и просматривая, когда там в комнате дверь откроется, вы просматриваете противоположный угол дома. Объем дома очень меняется, поверьте мне на слово. Вот еще нашел один вариант вам показать, как это выглядит. Вот гараж у нас. Здесь сделали какую-то гардеробку не знаю вот даже представляете муж здесь ковыряется в машине весь грязный там что меняет там в машине заходит через этот гардероб все все размазал а здесь повесил грязную одежду зашел и опять что вот попал в холл и все вот лучше бы сделали бы хороший тамбур Сделали бы вход из гаража, как-то переиграли его, Достойный, достойную прихожую бы сделали. Вот этот гардероб половина можно было сюда бы отдать, сделать комфортный вход и все. Вот котельная, вот эта, не знаю, насколько она узковатая, но мне кажется, она очень узкая. То есть, здесь, чтобы просто набрать, наверное, 6 квадратных метров, под вот котельную сделали, и все. То есть, где у нас кухня? под газ она по-любому не подходит. То есть, если вы завели газ, вас, например, с этого угла или с этого, сначала ведете в котельную, там вам вставят счетчик, и потом опять из котельной вторая труба уже выходит и идет по фасаду, либо под землей вокруг дома и заходит уже вот в кухню. То есть, по работам это очень дорого будет стоить, чтобы подвести вот так вот газ. Ну и, наверное, еще пару вариантов мы с вами посмотрим и, наверное, будем закругляться. Вот еще такой часто вариант присылают мне заказчики, которые только... Хотят разобраться сначала сами, потом, когда у них не получается, и они уже просят переделать все под себя. Вот смотрим. Самая распространенная ошибка, когда вы хотите вот сделать вот, э, две спальни, и у вас не получается обыграть здесь вот двери, и вам приходится вот 2,5 метра коридор делать, чтобы только вот эти вот две двери поставить. Посмотрите, 23,7 квадратных метра мы отдаем вот под этот бесполезный холл. Вот, посмотрите. Сколько денег здесь можно зарыть? Просто это громадная, просто громаднейшая ошибка вот так вот построить. Кухня, гостиная, посмотрите, какой банан у нас получается. и не знаю, или сосиска, но больше похоже. То есть функционал очень маленький, очень узкая. В интерьере будет смотреться просто ужасно, скорее всего. Вот это здесь бы организовать кухню-гостиную было бы намного практичнее даже. Вот. Прихожка, тамбур плюс-минус терпимо, прачечная, хоз постройки, хоз помещения, ванная, санузел. Но м -м, дом 15 на 13 получается, 4 спальни, очень-очень большой холл. То есть здесь очень легко все обыгрывается, то есть делается все вот это вот, либо верхняя, либо нижняя часть просто передвигается сюда, по ширине коридоров. кстати, могу напомнить, то, что минимальная ширина коридора лучше делать метр двадцать, до метр пятидесяти, плюс-минус, вот в таких домах до 150 квадратных метров, это более чем нормально. Метр пятьдесят, это когда человек, просто два человека, идущих друг на друга, проходит и не задевают друг друга. Вот это вот расстояние, примерно метр сорок, метр пятьдесят, я уже для себя определился. Поэтому смысл в таких домах больше коридор делать. То есть, что здесь нужно было сделать? Просто одну вот эту вот перегородку, либо нижнюю перегородку, где санузло у нас, притащить сюда, сделать здесь расстояние метр пятьдесят, и, скорее всего, либо здесь сделать выступ, чтобы у них ширина у спален была не одинаковая. Вот нижняя комната у нас 17 квадратов, здесь 20. Скорее всего, 17 квадратов, которые мы бы здесь сделали выступ. И спокойно вот эта вот дверь была бы здесь вот так вот вертикально, а вот эта вот дверь уже стала у нас горизонтально. Все, спокойно получился у нас вход в эту, в эту спальню. И все, все проблемы бы вот из-за этого только э, каламбура с двумя дверьми на комнатах. Кстати, про дома, про сауны. Вот как организована в некоторых, вот это вот не российский вариант, вот видно даже по надписям, а здесь у нас вот организована сауна. Вход в нее сделан здесь более-менее хорошо, вот мне нравится здесь, например, то, что вы здесь сделали какие-то там приняли гостей, посидели и у вас здесь есть отдельное крыльцо, куда вы можете сходить, через отдельное крыльцо, где вы можете, например, закинуть дровишек, вообще блок бани у вас здесь отдельный, здесь можно сделать, раздеться где-то, скинуть одежду, веники хранить там, и тому подобное. В общем, весь инвентарь. Сауна, конечно, небольшая, это уже не баня получается. Вот И как это все у вас происходит? Нужно проецировать всю жизнь. Если вы сидите там громкими компаниями, там, то в любом случае должен быть здесь какой-то стол отдыха. Вы же не будете вот сюда вот выходить. Все потные, у вас вся кухня сырая, там, в вениках, в листьях. Вот, сюда по-любому здесь нужно будет делать какой-то отдельный отдых, зону отдыха то есть которую можно будет потом влажной уборкой быстренько все прибрать вот это еще очень хороший вариант который я сейчас вам открыл но бывает когда сауну делают вот прямо вот, например вот в этом туалете вот большой туалет делают и прямо сауну и между где-то спальнями то есть представляете вот я по крайней мере не могу представить себе как использовать такую сауну вот пришли вы домой все там затопили себе баньку сауну зашли просто так да, скажем один Посидели, попотели, вышли, все, как бы, ну, процесс, мне кажется, очень не такой как-то аристократический и в одиночку, не очень хорошо. В общем, друзья, закругляемся, мой вам совет, выбирайте когда план дома, либо заказывайте, проецируйте всю жизнь на себе, вот план перед собой поставили и смотрите варианты, как вы пошли бы в дом. Как бы вы зашли, где бы что вы делали, как бы сели бы, куда бы вы хотели бы, чтобы у вас кровать была бы направлена, там шкафы, где должны были быть. Вот это все нужно спроецировать э, на своей жизни, и тогда только можно приступать уже э, к воплощению эту в реальность. Поэтому, друзья, если вам надо заказать индивидуальную планировку под свое техзадание, под свой участок, то обращайтесь ко мне. Все контакты под видео. Также можете присылать варианты планировок на почту. Будем сейчас в прямом эфире их разбирать делать какие-то выводы, редактирования и будем также делать обзор на другие планировочки. Я буду в течение времени скапливать очень интересные варианты, которые есть ошибки, либо есть очень хорошие решения. Поэтому, друзья, подписывайтесь на наш канал о доступном столице, не пропустите. С вами был Доступный Дом. Всем пока!